Решил снять ролик Сосед решил покосить Но что поделать Летом деревня всегда наполнена звуками Кто-то косит Кто-то ремонтирует Что-то стучит молотком В общем, это обыденность Но ничего, это нам не помешает Я никогда не выбрасываю Металлические сковороды, особенно если это сковорода типа ВОК, к ним бережно отношусь Вот в этой ситуации, видите, да, покрытие слезло Ну что делать? Конечно, в Екатеринбурге мы можем отдать на то, чтобы нам это покрытие восстановили Но считаю, что это не совсем правильно для такой сковороды Я постараюсь поступить иначе Мы не будем эту сковороду заново покрывать мы из этой сковороды сделаем замечательную вещь для того, чтобы жарить на газовой мощной плитке. Сейчас это покрытие я удалю. Это самое, думаю, что будет трудная задача, поскольку у меня шлифовальная бумага на бумажной основе. Ну, вот я не подготовился, но просто появилось немного времени, и вот я сейчас этим делом займусь. А потом подготовим к использованию что это будет означать то есть мы ее прокалим и маслом обмажем то есть так чтобы ее можно было чтобы к ней ничего не прилипало приступим поддается с трудом. Ну, я думаю, что это еще из-за того, что очень мелкая шкурка, да еще и на бумажной основе. Ну, вот это дело подходит к концу. Первая сковорода готова. Я забыл сказать, что э, у меня накопилось уже две сковороды и я их э, обе подготовлю на двух будем жарить какая как себя покажет о чем хороша сковородовок в ней можно пожарить и можно сварить суп и пожарить мясо то есть она универсальна это изобретение китайское э, это великое изобретение вода дает сложнее в ней поверхность менее ровная ну-ка по весу да и она по весу легче чем это вот это вот наверное будет очень хорошего качества но ну, как говорится цыплят по осени считают продолжаем И шоркать сил уже нет. Вот какая разница. Это по качеству уступает. Уступает в ней какие-то щербины, углубления. И очистить ее как следует не удается. Ну, будем пробовать обжаривать. И там будет видно, что из этого всего получится. В этом сезоне специально для готовки на локах мы приобрели газовую горелку мощную, здесь где-то 7-7,5-8 киловатт, достаточно для тонких сковород Совсем не с руки Хотелось бы закончить Горелка работает Но как-то я Особой мощи не вижу Наверное нужно Чтобы прогрелась Вот эта чугунина Единственное В связи с тем, что налетели тучи Поднялся ветер Это не очень хорошо Для газовой горелки Ну, сейчас пойду вымою это дело И мы приступим к обжиганию Пока выключу вот так. Оп. Дождь меня выгнал с улицы, но он как-то сеет еле-еле. Поэтому я вернулся и думаю, что я сегодня все закончил. Единственное, меня вот расстраивает. Я считал, что 7-8 киловатт плита, это вообще замечательно было, Но ну, посмотрим, может быть сейчас нагреется и пламя станет более мощным. Но пока как-то не очень. Так, Нагревается хорошо. Наша задача заключается в том, чтобы прокалить прокалить э, металл вот, со всех сторон, то есть э, полностью прокалить и смазать маслом. Вот, и тогда э, к ней не будет э, прилипать, как, потому что если к обычному металлу на нем жарить, то все прилипает, все подряд. Так, ну еще откроем. Вот максимально, максимально открыл. Ага. Смотрите, обгорает э, новая новая подставка. Ну, бывает. О, сковорода становится синей. Это хорошо. Ну, это значит о том, что. Ну да, в принципе, пламя стало более мощным. Это хорошо. Это значит, что мы на этой плите все сделаем небольшой ветер ну, ничего мы подстроимся под него и как-то сделаем так вот. сковорода обгорает вот я не знаю как с покрытием вот, вот э, поскольку более мощная горелка с внешней стороны эта сковорода она э, металл у нее без покрытия поэтому Необходимо будет маслом смазать не только внутри, но и снаружи. Посмотрим, как с этой. Ну вот. Видно о том, что прокаливается. Ну, в принципе, хорошо прокаливается. Эх, дождь немного припустил. Но дождь-то не страшно. Лишь бы ветер не поднимался. Иначе пламя будет уходить в сторону и нам будет сложно поймать его. Как интересно Капелька воды собралась, и она не испаряется, а катается по этому делу. Обратите внимание на капельку, видите, да? Вот она. И она становится больше. дождь не сильный, но вот он вот так вот собирает каплю, она становится все больше, больше. Вот наверное, правильнее. Вот А капелька как жемчужина катается по сковородке. Вот так вот уже хорошо самое сложное место возле ручки дабы не подпалить ее. Но я думаю что сейчас все будет хорошо немножко совсем немного осталось да, нагрелась. Ну ничего, вроде бы. Сейчас все вот хорошо. Чуть-чуть осталось. Так. Так, сейчас мы ее сполоснем. Вот. А той грязи, которая здесь. Мы всю сковороду обкалили. Теперь наша задача а, ее тщательно смазать маслом то есть мы сейчас сюда масло линем вот поверхность неровная место такое но ничего ничего ничего все хорошо так так вот, так вот, вот, вот. То есть мы добиваемся, я так понимаю Того, чтобы железо э, При нагреве расширилось да? Появились некие пуры И туда масло как бы попало Так, сейчас мы это сольем так. так, снаружи Знаете, наверное Снаружи тоже немного надо смазать Вот особенно дно Дно, потому что обгорело Вот так и пусть постоит еще немножко так. Похоже, что дождь заканчивается так. Хочется еще несколько киловатт добавить Но, к сожалению, я подумал, что этого будет достаточно Надо было киловатт на 15, а то и на 20 взять Оп. Хотя, зачем такая мощная плитка? А, в домашних условиях мы же не готовим еду на вынос. Вот говорят, что нужно что-нибудь обжарить. Какие-нибудь овощи после этого. Ну, не знаю. Ну, ну, ну, давайте обжарим. Почему нет? Сейчас я убавлю немножко и пойду что-нибудь сорву. Что там у нас есть? Ну, что кроме лука можно быстренько отжарить? Вот лук сейчас мы здесь его. Вот так. А, вот это, да, действительно. Да, аромат пошел. А, хороший. Масло горело, было не очень приятно. А От лука ох божественный какой. Так, ну вот, первая сковорода готова. Поставим вторую. Пусть она тоже начинает нагреваться. Ну что, вот, сковорода готова. Теперь ее желательно не мыть. Вот, пищу, когда готовишь, потом просто протереть и все. И чтобы оставался жир и сковорода не ржавела. Это будет более правильно, чем ее каждый раз после приготовления еды мыть с мылом. Это не очень хорошо будет. Вот сейчас займемся другой. Что получится. А эту я пока унесу от дождя подальше. Заглянем в эту сковороду. Видим, что она действительно как бы отшлифована с более худшим качеством. То есть вот видно, что какие-то значит здесь неровности когда прокаливается. Вот. Особенно дно. Сколько я бы его не шоркал наждачной бумагой. Вот так вот. Еще существуют воки из чугунин. Этот вок предназначен для других процессов. То есть с ним можно, там, я не знаю, плов сделать, чтобы он настаивался. То есть эта процедура немножко другая. А вот чисто азиатский вок он предназначен для того, чтобы в нем быстро готовить, то есть мощный огонь, у китайцев очень мощные плиты и тонкие металлические воки, и моментально быстро готовится еда. Просто это само на глазах. В некоторых китайских ресторанах доступ на плиту в принципе не запрещен, но иногда и повара готовят за стеклянной перегородкой, и видно, как это делается очень быстро. Ну и китайская кухня, это, это очень вкусно. Эту плиту надо глостить, то есть фургор. Эту сковороду обязательно будет с наружной стороны тоже. ну вот и вторая сковорода готова а, дело за малым. надо что-нибудь приготовить увидимся